Наконец-то мне сегодня удалось выбраться на улицу. Всем привет. Три недели дома отсидела. Ну, во-первых, приболела дожди шли, постоянные дожди и ветры. А сегодня выбралась минутка совершенно, совершенно прекрасная. Нет дождя, нет и солнца. Иду вдоль канала к море уже наверное месяца полтора я не была на его бережку всем пока привет мне столько на... На... присылали файлов что опять вот-вот совершенно отключится мой телефончик память у него маленькая О, хочу еще снять парочку фотографий у моря и может быть получится вам передать и привет на ютубе. Пока!